Если вы запускаете таргетированную рекламу, это видео для вас сегодня я расскажу какие стратегии в этом году в таргете наиболее актуальны и как использовать алгоритмы в свою пользу за последние несколько месяцев я потратила больше 53 тысяч долларов своих клиентов в таргетированной рекламе и поверьте мне есть о чем вам рассказать всем привет меня зовут аня скутина и вы на канале easy digital где я помогаю собственникам бизнеса экспертам фрилансерам зарабатывать в онлайне а также мои уроки по таргету самые доступные на youtube по версии подписчиков в этом видео я подготовила для вас 5 практических советов потому что что конкретно сейчас работает у нас с вами в рекламе Facebook и Instagram? Да, технические настройки, они не изменились. Кстати, по настройкам у меня каждый год выходит обновленное видео, и оно уже на канале, может перейти по ссылочке, либо в описании к этому ролику я оставлю ссылку на это видео. Посмотрите, актуализируйте, возможно, вы что-то делаете не так. Но сейчас не об этом. Глобально есть другие советы, которые относятся к подходам, какие аудитории тестировать, какие настройки стоит делать, какие не делать, на что обратить внимание в этом году. Поэтому погнали! Первый совет – это широкие аудитории. Да, ни для кого не секрет, что у Фейсбука самый классный алгоритм в рекламе. Действительно, мы можем просто поставить широкую аудиторию, то есть без каких-либо таргетов и настроек, поставить это. Креатив, который будет нашу с вами аудиторию выцеплять из этой широкой массы. И вуаля, у нас с вами будут классные результаты по рекламе. И действительно, широкие аудитории работают не только в каких-то ну, узкоспециализированных нишах, но и, например, собственников бизнеса тоже можно выцепить широкой аудитории. Для тех, кто не в теме, широкая аудитория это тогда, когда вы выставляете настройки максимум, максимум возраста и пола, если это критически важно для вашего бизнеса. И все. Никаких интересов, никаких таргетов, ничего более. Просто запускаете рекламу без выбора чего-либо да такой подход называется широкая аудитория есть те таргетологи которые проповедуют только запуск по широким аудиториям дублируют группы и собственно говоря так приносит какой-то результат я же всегда отношусь к тем кто доверяет цифрам и всегда в тесте запускаю и широкие аудитории и узкие с таргетами с интересами смотрю что отрабатывает лучше потому что да для первого взгляда может быть широкая аудитория привести огромное количество недорогих кликов но качественно эта аудитория все равно будет хуже и тотально конечный результат да там стоимость продажи стоимость сделки она будет выходить дороже чем по э, таргетам хотя на первый взгляд это не очевидно поэтому еще раз широкий аудитория это очень хорошая тенденция алгоритмы фейсбука обучаются и обучаются очень хорошо чем больше мы используем широких аудиторий, тем больше они обучаются. И надо им дать должное, они классно работают в этом году. Но имейте в виду, что нужно все равно проверять конечный результат. Действительно ли он соответствует вашим ожиданиям или ожиданиям вашего бизнеса. Маленький совет. Если вы используете все-таки широкую аудиторию, то проверьте, что ваш креатив действительно из всей толпы выцепляет тех, кто нужен именно вам. Можно персонализировать креатив, например, прямо обратиться. На меня очень часто сейчас таргетируются креативы из разряда Живете в Португалии, строите бизнес в Португалии, ну потому что да, действительно, я живу в Португалии, и это то, что мой взгляд, мое внимание подсознательно все равно выцепляет из общей массы рекламы, поэтому используйте этот лайфхак. Второе объединение плейсментов в своих прошлых видео несколько лет назад я рекомендовала и своим ученикам в том числе разделять отдельно placement в stories отдельно placement в ленте до да, чтобы у нас с вами были качественно разные результаты потому что действительно реакция в stories и в ленте она отличается стоимость размещения рекламы в stories и в ленте отличается и если мы все-таки запускаем рекламу и хотим ее грамотно управлять то мы можем это разделять да и соответственно по отдельности все это как-то между собой уравнивать как нам это нужно но в последнее время я заметила что объединение плейсментов сейчас да если мы не выбираем ничего отдельное дает более качественный результат более лучше по цене это опять-таки отсылка к широким аудиториям вы можете заметить сейчас у фейсбука в мете везде в рекламном кабинете эту подметку advantage плюс которая как раз таки говорит нам о том что дайте нам пожалуйста возможность самим обучать свои алгоритмы и широко показывать вашу рекламу. Но есть одно но. Вернемся немножечко назад. Почему раньше мы, я рекомендовала прям четко разделять эти самые аудитории? Потому что Facebook часто сливал рекламу и показы вообще не туда, куда нам нужно, а туда, где дешевле, где меньше конкуренции, еще что-то. И таким образом мы могли видеть статистики по развивкам данные, что у нас вся реклама показывалась в Audience Network или в мессенджерах, где реакция и эффективность конечно же гораздо-гораздо хуже, чем в ленте или Stories. Так вот, за последние полгода, которые я активно работаю с таргетированной рекламой, причем на больших бюджетах, этих искажений стало меньше. Всего лишь два раза я его зафиксировала. Один раз на консультацию у клиента и один раз самостоятельно в своих кабинетах. При новом запуске у меня все показы пошли в Audience Network. Один раз за полгода Это для Facebook можно сказать результат. Поэтому пробуйте, но будьте внимательны, и отслеживайте через разбивки, куда же все-таки уходит ваш трафик. Третий совет. Блокировки. Да, всем нам знакомые, нелюбимые блокировки. Так вот, чтобы с ними работать, нужно их предупреждать. И даже если вы занимаетесь таргетом в белой нише или запускаете таргетированную рекламу на себя, сейчас, к сожалению, вам нужно всем быть немножечко арбитражниками, иметь в запасе. Аккаунты знакомых, друзей, их вставить резерв, резервными администраторами свои бизнес-менеджеры, иметь запас бизнес-менеджеров, потому что все это так или иначе может лететь в блок. И если вы только интересуетесь таргетированной рекламой и еще не запускали, у вас нет аккаунта на фейсбуке, то хочу вас немножечко расстроить. Вам придется сначала его создать, прогреть 3-4 недели и только потом запускать таргетированную рекламу. Это Реалии этого года. Кстати, у меня есть классная методичка по блокировкам Facebook. Я ее собрала сама на всех своих практических советах, практических, скажем так, столкновениях, обсуждениях с техподдержкой тех или иных ситуаций. Поэтому забирайте в описании к этому ролику. Я оставлю ссылочку. Она абсолютно бесплатная. Скачивайтесь и пользуйтесь на здоровье. Резюмируя это третий пункт, что вам нужно сделать? Вам нужно иметь у себя в запасе резервный аккаунт Facebook своего знакомого, друга или еще кого-то в который будет таким запасным аэродромом, назовем это так, в случае блокировки вашего основного аккаунта. И этому человеку дать доступ как резервному администратору, к своим бизнес-менеджерам. И тем не менее, вы можете пользоваться еще и антидетект браузером, чтобы а, греть себе запасные аккаунты. Сейчас это не роскошь, а средство передвижения. Четвертый пункт. Это оптимизация изображений наших креативов самим Фейсбуком. Да, маленькая настройка, которая стала актуальна уже чуть больше года назад, это то, что в креатив, то есть в одно объявление, мы можем загрузить два разных файла. Один для сториз, другой для ленты. Супер, нам больше не приходится разделять, соответственно, плейсменты, из-за того, что в нем будут разные креативы. Но Facebook на этом не остановился. Сейчас, когда вы загружаете рекламу, вы можете увидеть, что порой он вам предлагает аж до четырех уровней автоматической оптимизации. Первый уровень оптимизации, это когда он меняет немножечко сам шаблон объявления. Есть плашки, где текст появляется сверху, еще какие-то наложения, обрезается изображение. Можно это использовать, но только если вы не придерживаетесь очень строгого брендбука со своим клиентом. Пожалуйста. Второй тип оптимизации это яркость и контраст, да, он немножечко улучшает ваши объявления для каждого пользователя в отдельности. В этом нет ничего страшного. Третий уровень оптимизации он добавляет аудио и, соответственно, когда ваша картинка показывается в Reels, то она выглядит немножечко как Reels. И четвертый уровень оптимизации это 3D графика. Facebook сам добавляет такой глубины, приближения, отдаления каких-то предметов на вашем фото. Вот если честно, с четвертым я еще не сталкивалась, не пробовала, но первые три активно использую сейчас в своей рекламе, если это не противоречит, опять-таки, брендбуку и договоренностями с клиентом. Если смотреть, в общем, на всю деятельность Фейсбука, то мы с вами видим, что широкий аудитории он использует достаточно давно. А вот как раз таки внимание и улучшение качества рекламы, если аудитория у нас с вами широкая и вся та же самая, можно добиться как раз таки улучшением креативов, чем Facebook активно сейчас и занялся. Поэтому можно поддержать его стремление, обучить алгоритмы и тестировать эти все оптимизации на своей рекламе. Ну и пятый пункт. Он не изменен уже много лет, чтобы найти работающие связки подходите к таргетированной рекламе как к тесту тест тест тест и еще раз тест гипотез вы никогда не знаете как и куда с какой точностью facebook определит ту или иную аудиторию как он ее назовет да потому что у нас есть сложности перевода так как э, facebook это американская компания э, переводяет на разные языки где-то может теряться смысл каких-либо таргетов и плюс мы точно не знаем из-за чего конкретно человека в ту или иную группу а, поместили. Соответственно, пока вы не протестируете, не переберете огромное количество таргетов очевидных, неочевидных первой полки, второй полки гипотез вы не найдете работающей связки. Один из последних примеров, когда мы с клиентом искали платежеспособную аудиторию а, и владельцев бизнеса, мы пошли с самого очевидного: с дорогих яхт, с дорогих роскошных курортов а, и всей этой тематики. Но, как оказалось, Одно из классных э, точек соприкосновения с ними встал интерес к обучению. Вроде бы такие неочевидные э, вещи порой и приносят там с вами самые классные результаты в рекламе. Поэтому в этом году обратите свое внимание, пожалуйста, на эти пять пунктов, чтобы результаты вашей рекламы стали еще лучше. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Но если это видео вам действительно помогло, буду благодарна вам за лайк, шер, репост, подписку, все что угодно, что подскажет YouTube, что это классное видео и начнет рекомендовать его другим пользователям. Также внизу есть ссылочка, чтобы сказать мне спасибо маленьким донейшнам на чашечку кофе. И не забудьте про методичку по блокировке. До новых встреч, всем пока!